На мой взгляд, любое знание, методика, содержащая в себе часть, часть настоящести, извиняюсь за корявый слог, извиняюсь, извиняем, нормальное слово, как-то преображает этот мир. Может ли оно терять свою способность к такому преображению от искажения, профанации от того, что попало не в тот разум? Но если зерно настоящести есть, то, скорее всего, разум человеческий ее не исказит исказит эффекты, проявления, форму, то есть то, чем человек является, то он может исказить. Если в разум, в котором есть элемент настоящего, попало знание, которое содержит в себе такой же элемент, Такое, знание, такое сознание ни методику, ни знания не исказит. А вот если там нет ничего настоящего, то есть все сделанное, григориально ли, или еще как-то да, иллюзорное, то, скорее всего, вреда не будет, потому что... Оно там не задержится, это знание, да? а если, и задержавшись, и проявит себя в каких-то эффектах, то, скорее всего, ну, это удача человеческая, да? эти эффекты принесут, возможно, какую-то пользу непосредственно самому проявителю, то есть человеку, носителю этого самого знания. То есть это как волна, вот она от тебя ушла, к тебе же и вернулась, там, собрала какой-то урожай из пространства, там, где человечьей энергии, любви, денег там, и так далее, да, то, чего люди обычно жаждут. Ну и на этом все закончилось. В общем-то, если посмотреть опыт многих оккультных школ, да, то именно так все и происходило. Но не всегда, не всегда. И не дошли бы до нас весьма серьезные работы, и не были бы открыты каналы, в том числе и каналы магической связи с определенными мирами, если бы подобное, подобный эффект носил бы, ну, как бы системный и статистически постоянный характер. Да? Оно бывает по-всякому. Никакой, никакой, никакой беды не будет. Мир сложен и многообразен. Если какой-то один человек методику проявил неверно, это не значит, что методике нанесем вред. Другой проявит верно. Она же копируется в многие сознания. Но в одном не сработал, в другом сработает. Вы тут приводите пример. Один человек много лет практик и весь продвинутый. Поскольку это в кавычках, я так понимаю, что это прямая речь, которая, как он сам о себе говорит, что он весь продвинутый, а не частями. Хотя лучше бы частями, толку было бы много. Я даже поговорю, могу поговорить с вами приватно, какие части надо продвигать, чтобы толк был. Решил попробовать технику Випасаны. Угу. Минимум для начального первого эффекта 10 дней. Ставил цели приобретения имущества. Ну Конечно, техника Випассана именно для этого и предназначена. А для чего еще? -то? 7 лет Майлса, ничего не выходило. Имущество это очень важно для магии. Да? Выдержал 3 дня, понял, что надо вернуться домой. И ура, не зря ему одобрили ипотеку и кредит на авто. Поздравляем его, молодец. И он с жизнерадочным идиотизмом весь интернет завалил хвалебными отзывами про то, какая техника оказалась рабочей. Вероятно, что теперь количество подобных особей, проходящих практику, увеличится. И с этим будет ли тот эффект, о котором я спросила выше? Нет, с випасаной, по счастью, все будет хорошо. Да, с дурными головами что-нибудь случится. Возможно, это тот опыт, который нужен им для осознания своей собственной дури и для более реалистичного взгляда на существующий мир. А возможно, кто-то играется просто весело да, с дурачками, которые о себе слишком высокого мнения. Или если какое-то знание не предназначено для средних и мух, оно убережет себя от оных. Ну, вы знаете, что знание, которое не предназначено для этого мира, оно сюда и не войдет. Давайте так, да? Средние умы его возьмут, выше среднего, ниже среднего. Это вопрос такой чисто субъективный. Да? Иногда бывает э, городскую сумасшедший, который Сайкью минус 150, да, ухватив подобное знание, вдруг начинает выдавать и вещать такие пророчества, которые переворачивают жизнь очень-очень многих. А бывает, что умный-умный, сильный-сильный, получив знания, ничего кроме ядреной бомбы и составить не может. Да? Или испортить на, этой, на, этой, на этом фоне жизнь всем своим сотрудникам, например, да? считая, что он теперь обладает правом судить разум всех остальных. Сколько попаданий, столько и эффектов, и никогда нет повторений. Примеры, которые вы привели, не позволяют, как, впрочем, и любые примеры, которые вы можете привести, никогда не позволяют сделать однозначный вывод. Никогда не позволяют сделать однозначный вывод. Это чисто психологический прием, коллеги, я вас от него предостерегаю. Это ни в коем случае не воспримите, пожалуйста, сейчас мои слова как упрек. Нет, я просто... Вижу как, да, традиционную ошибку сегодняшнего, сегодняшнего мира, сегодняшней эпохи, под, которую, под раздачу которой вы, собственно говоря, можете попасть, ровно как и любой другой человек, и даже более продвинутый. Вот чем я уже говорила как-то на каком-то занятии, если повторюсь, вы меня простите. Чем философия отличается от психологии? По сути, занимаются одним и тем же приложением, да, психикой, душой человеческой, мировоззрением человеческим. Только психология действует так. Она по одному какому-то эффекту делает обобщенные выводы. Философия поступает наоборот. Она по множественным обобщенным эффектам, да, вот по множественным выводам делает, производит какой-то один эффект. И те, и другие не производят, обозначают, как бы описывает один эффект. И те, и другие категорически неправы. Как по одному человеку нельзя судить об общем принципе, так и исходя из выведенного принципа нельзя судить об одном каком-то человеке. Потому что принцип, прилагаясь к Разуму человеческому, в достаточно сложной программе, в том числе и биологической, в отражении проявится как угодно. Мы можем, конечно, это высчитать, и есть определенные закономерности, но они всегда будут с такими допущениями. От такого количества переменных они зависят, что в общем, это очень сложная комбинация. Я не квантовый компьютер, не на фотонах мои мозги работают, я вот не, не решу все это дело просчитывать разумом своим. Просто я знаю, что любой просчет будет однозначно с колоссальной погрешностью. Настолько колоссальной, что если эту погрешность не учитывать, если быть точно уверенным, что сейчас выданный результат, то есть итог, оценка человека, события, ситуации, там, явления, это константа, вот только так и никак иначе это может изломать жизнь очень-очень многим. Пример я вам приведу. Да? Конец 19 и даже начало 20 века. Женская истерия, особенно в Англии, это все дело было сильно развито. Там причины были не только психологического как бы, сложного пуританского воспитания, но и чисто физиологического характера именно у женщин. Почему? Потому что в моде были женщины получехоточного вида, да, которых еще и в корсет затягивали так, что они не то, что есть, дышать не могли. В общем, короче говоря, когда этим женщинам приходилось вступать в пару материнства, понятно, что это кончалось огромнейшим количеством материнских смертей и детских смертей, но еще и ко всему прочему полнейшим искажением психики, потому что. Испытывать какие-то сексуальные ощущения было категорически нельзя. то есть Как говорили, да, муж исполняет супружеский долг, а ты думая о Британии, думай об Англии. В Англии надо думать, а ты о чем думаешь? вот Думая об Англии, они себе заработали колоссальную истерию. И вот эту истерию, конечно же, пытались лечить. Самым милосердным способом это питье настойки опиума. Через полгода приема такого лекарства они становились и законченными наркоманами, потом их с этого лекарства снимали, начиналась чисто наркоманская ломка. Но иногда это лечили не такими радикальными средствами, а другими радикальными средствами. Например, было выведено, что все проблемы женской истерии исходят из такого эффекта, как блуждающая по телу матка. Читайте эту тему, на самом деле, это, вы думаете, это юмор. Это не юмор. Это не юмор. И эту блуждающую матку они как только не лечили, и как, как, как они ее только по всему организму не отыскивали. В общем, то, что вытворяли инквизиторы со своими подопечными, это, в общем-то, был, можно сказать, курорт и релаксирующий массаж по сравнению с тем, что вытворяли доктора той эпохи. Опять же, один кто-то сделал вывод некий по какому-то эффекту, и он начал распространяться на абсолютно на всех. И таких примеров ну, велики тысячи. велики тысячи. Не уподобляйтесь, коллеги, помните, никогда не бывает однозначного решения. Если у вас есть сомнения, проведите диагностику по всем фронтам, которым вы знаете. Вот всем, чем можете диагностировать, тем и диагностируйте. Но никогда не давайте однозначный вердикт только лишь с точки зрения одного конкретного эпизода жизненного опыта, собственного жизненного опыта или практического опыта, или профессионального опыта, который у вас есть. Результатов бывает очень много. Огромнейшее количество. Не спешите.